Добрый день дорогие друзья, с вами снова я, Дмитрий Демушкин, и снова мы с вами будем беседовать о наболевшей теме, об экстремизме. Ну, о чем еще, собственно, со мной сейчас беседовать. Это у меня в связи с уголовным расследованием и преследованием. Основная тема в моей жизни. Ну, не основная, но требующая большого количества времени и сил. Поэтому я, собственно, буду беседовать о наболевшем о ней. Вот. Тем более, что неизвестно, будет ли у меня возможность еще о ней побеседовать в ближайшее время. Вот. Многие бы хотели, чтобы это время растянулось на годы. Я не хочу. Делаю для этого все возможное. Но, ну, тем не менее, мы же не знаем. От ума от не зарекайся. Но перед тем, как я начну это все рассказывать, я хочу, чтобы мы поглядели маленький кусочек видео одного умного эрудированного деятеля. Ну, или просто умного. Нет, скорее просто эрудированного. Ну, в общем, товарищ Вассармана, он без сомнений человек известен, много мелькал по телевизору и даже вот нас недавно всех убеждал голосовать за справедливую Россию. Смотрим. Демушкин э, выступил со столькими националистическими заявлениями разного толка, что при желании можно к нему предъявить, применить, а, Демушкин выступил со столькими националистическими заявлениями разного толка, что при желании к нему можно применить, по-моему, три или четыре разных статьи Уголовного кодекса, ибо там не просто заявления типа «русские лучше всех», там еще и предложения различных конкретных действий, и далеко не все эти действия вписываются в российские законы. Какие, правда, вот эти самые действия, которые не вписываются в российские законы, товарищ Вассерман не знает, потому что он такая же жертва, собственно, пропаганды. Потому что разбираться ему ничем не хочется, читать и смотреть интервью Демушкина вообще и подавно, зачем. А вот помнит он что-то, что сказали по всем телеканалам. Фашисты, экстремисты, сволочь. В Москве в эти минуты проходит крупнейшая совместная спецоперация сил ФСБ и МВД. Сразу по нескольким адресам сейчас идут обыски. Уголовное дело на группу радикальных националистов завели после проведения в городе русского марша в ноябре прошлого года. Их подозревают в экстремизме и разжигании межнациональной вражды. Мы сейчас находимся на Борисовских прудах. Как раз вот в этом доме, в квартире на третьем этаже, и живет Дмитрий Демушкин, у нас есть эксклюзивные кадры того, как проходил обыск в квартире Демушкин. В квартире Демушкина обнаружили автомат по типу Сайга. Вот сейчас пытаются составить а, это оружие является боевым или травматическим, а также несколько резиновых ножей. Здесь о том, что.. Демушкин является инструктором по боевому по победам, бою по, по боям с ножом. В квартире, кроме одежды и националистической символики, обнаружили русы всевозможных удостоверений, золотой кастет под столом среди коробок и книг автомат. Демушкин живет в этом подъезде, в квартире на третьем этаже. Известно, что сейчас оперативники пытаются вскрыть пол в квартире националиста. Есть подозрение, что мужчина там мог оборудовать тайники с оружием. И не туда уводят политическую карьеру националиста, а Демушкин с недавнего времени метит высоко, вот он регистрирует партию, и рассчитывает, рассчитывает в ближайшее время брать власть. Так, ну вот он, неизвестный автомат по типу Сайга, который по заверению Антонова и Талпа. У меня изъяли оперативники и выясняли, какой он у нас травматический или он у нас боевой. На самом деле, сотрудники, в отличие от Антона Талпы, не идиоты. Они ничего не выясняли. И даже с пола бойцы Альфа его не поднимали, когда пришли, что видно, что это обычная ММГ. Вот она, розы резиновых ножей. Не знаю, правда, что именно Антона Талпа. Почему он посчитал, что это важная информация. Узнать о резиновых ножах. Что они у Демушкина тоже изъяты. Также он там что-то сказал про экстремистскую символику националистическую но почему-то вот ее как раз он не показал а показал вот этот вот муляж и сказал про резиновые ножи также там был якобы золотой кастет на самом деле из олова да которая вам показать к сожалению не могу потому что лень мне его доехать забрать от следователя потому как стоит он 3 копейки и конечно никакой не золотой то есть тратить время его забирать у меня нету. Ну, если Антону Талпы нужен золотой кастет, то он может съездить туда от меня и его забрать. Я ему его заочно дарю. Пусть ходит с золотым кастетом. Так, далее. По поводу вскрывают полы. Ну, живу я обычной многоэтажки 17 этажный Чтобы тут что-то спрятать и вскрыть полы, ну, не буду сейчас это показывать. Я думаю, тут сантиметров... 7.10, и я окажусь у соседей. Не знаю, что именно можно вскрыть. Вот. На мой взгляд, ничего. Если вы живете в таком же панельной многоэтажке, как и я, 17-этажный, то вы понимаете, что ничего тут не вскроешь и ничего тут не спрячешь. Пол тут тонкий. Если вы что-то тут долбите и сверлите, то почти сразу. О, кись-кись-кись. Вот, попадаете к соседям. Вот. Ну, резиновые ножи, да. вот. Видимо, это самое страшное, что нашли у меня в доме. Так вот, товарищ Фассерман, это живое доказательство того, что пропаганда работает на абсолютно всех людей. То есть не только на глупых обывателей, которые живут от телевизора, да, работая, ничем не интересуются, как многие из нас думают, но и на людей довольно-таки умных, орудированных, ну, там, по крайней мере, их нельзя отнести как планктону, они еще и политически активные. И пропаганда действует и на них тоже. Ведь товарищ Вассерман не просто так абсолютно убежден, что вот с Мушкиным столько там ужасно грехов, высказываний и поступков, что посадить его можно в любую секунду. Уже давно стоят под занесенным мечом богини правосудия Фемиды. И понятно, что меч этот может опуститься в любой момент. И он, как и тысячи других, а может и миллионы граждан, полностью в этом уверен, что Демушкина не посадили только потому, что либо им никто не занимается, и он никому не нужен, либо он того еще хуже, агент ФСБ. поэтому его не сажают. А дел за ним ой как много. И в этом, конечно, ему помогают всякие деятели СССР массовой информации. Например, Стас Натанзон, который создает как и Киселёвы, как и Антоны Талпы, как и многие-многие другие там телеканалы федеральные, такой вот образ оппозиции, что все они там виноваты, и рыло у них давно в пуху, и вообще они там все высказывания, убийцы, кровопийцы, насильники и так далее. Вот Просто вот мы их еще не посадили из человека таких вот э -э гуманистических позиций. То есть вот мы гуманисты, мы их еще не посадили, но ну, преступлений это за ними полно, смотрим. Вот э, Демушкин утверждает, что его преследуют за одну только фотографию в социальных сетях. Якобы на ней был баннер со вполне безобидным лозунгом, мол, власть в России русским. Но в Следственном комитете рассказывают, за националистом приглядывали давно и в череде его высказываний запрещенных лозунгов масса. А теперь я вам чуть-чуть расскажу про эти, собственно, страшные высказывания. Как вам сообщили, что высказывания и так... У Емушкина очень много, и все они вот такие вот, что вот в тюрьму его надо посадить срочно. Действительно, вас не обманули, высказываний много. Вот я, у меня есть сейчас в руке постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого к уголовной ответственности. И вот эти жуткие здесь есть у меня высказывания. Что это такое? Это... Не высказывания, точнее Демушкина. То есть высказывания они не нашли никаких. Это картинки, которые были размещены в социальной сети ВКонтакте. И на этих картинках сами картинки не вменяются, вменяются только лозунги. Есть вот эти вот жуткие лозунги. Вот это постановление значится. Вот эти все лозунги. Я их сейчас крупнее сделаю, чтобы вы могли их почитать и ужаснуться. О, Многие ведь могут подумать, что в этих лозунгах Дёмушкин, наверное, призывает убить, там, расчленить детей, мужчин, женщин, ветеранов и так далее. И вообще, ну, против кого-то хотя бы выступает. Нет, вы ошибетесь. В этих жутких лозунгах, по которых вам сейчас рассказывали, демушкин всего-навсего восхваляет, как считает следствие, излишне русский народ. Да-да, вы не ослышались. Именно излишне восхваляет что ущемляет другую группу граждан по принципу «не русские». То есть не конкретно кого-то, не чеченцев, там, не татар, не немцев, там, не знаю, еще кого-нибудь, а именно вот общую группу граждан. То есть вот если вы говорите хорошо про русских, значит, вот не русские должны все обидеться. По версии следствия, в 2013 году Демушкин разместил на своей странице в одной из социальных сетей ряд статей экстремистского содержания с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц. Следственный комитет по расследованию особо важных дел, это не подумайте, это не какой-то вам районный скайник, даже не округ, это Следственный комитет города Москвы, управление по расследованию особо важным делам, особо важным хочу подчеркнуть, вот. Расследовало это дело тяжкое, политическое, вот. и привлекла к уголовной ответственности. Собственно, расследовали они там это все, чувашские эксперты сделали, ну, московские отказались, тут извините, как вот выплыло в суде, оказалось, что московские эксперты, у них дипломы не купленные, или там какие-то особенные, они своей репутацией дорожат, экспертизу делать отказались, для доблестного в ФСБ. А вот э, чувашские не побоялись, они смело берутся за сложные дела и, собственно, сделали эту экспертизу, правда там все напутали, но это не важно, и об этом мы остановимся потом. Сделали они эту экспертизу и понесли эти все жуткие материалы. Здесь этих цитат. Я вам сейчас скажу сколько. Возбудили они 7 аж уголовных дел. Предъявили мне 7 составов 282 статьи первой части. Ну, Просто надо здесь после этого человека в кандалы, в тюрьму. И даже сюда не надо. Думаю, сразу можно отправлять в Сибирь куда-нибудь или там еще дальше. И пусть сидит. О, Оказалось, не все так просто. Прокурор города Москвы почитал всю эту фигню и что-то как-то усомнился, что такие цитаты могут прокатить даже в нашем суде. Потому что, ну, они все понимают, все обычно прокатывают, но не такая же фигня там с цитатами Александра Третьего, да, или там за русских детей, что Демушкин сказал. Ну, это, конечно, может быть, экстремизм, может, так прокурор сам и посчитал бы в душе, но... Как-то ему показалось, это для уголовного дела мало. И в итоге он сделал постановление, такое принял, о частичном прекращении уголовного преследования. То есть из семи эпизодов, вот этих всех высказываний, про которых нам все телеканалы неделями напролет рассказывали, он оставил одно. Одну картинку с русского марша. Вот, вот это постановление о частичном прекращении уголовного преследования. Вот здесь он написал, что все это как бы он прекращает. Конечно, по не реабилитирующим обстоятельствам, якобы там сроки давности, но понятно, что они сроки давности их не беспокоили, пока шло расследование, а шло оно очень быстро. А тут вдруг они их побеспокоили. Вот. И в общем, вот они это все прекратили. Оставили они одно единственное обвинение, 282 первая часть. А, собственно, что это за обвинение? Это фотография, фотообзор с русского марша легального, который состоялся и прошел как бы по согласованию с правительством Москвы. Вот я вам покажу эти согласования, как они выглядят. Вот он, Департамент региональной безопасности города Москвы, который уведомляет о том, что марш согласован, Вот и вы можете маршировать, не нарушая общественный порядок. Чтобы получить вот такое вот согласование департамента, да, вот что для этого нужно? Для этого нужно предоставить огромное количество информации там общую заявку там построение колонн баннеры ответственных дружинников. там ну все вплоть до МЧС там согласовать чтобы сцена там у вас противопожарная пожарная была там ну, и так далее департамент культуры там со всеми все согласовываете и потом вот вы получаете такое согласование и самое главное в этом согласовании, чтобы его получить вы должны подать список лозунгов и баннеров, которые э, участники русского марша собираются там нести. Ну, я вам объясняю, что вся тайбудка на русский марш вносится централизованно. Ее нельзя просто так, да? Кто хочет, тот то и внесет. Мало ли что там внесут. Может там вот Путин плохой принесут там. Или на хэ что-нибудь про Путина скажут. Или еще что-то. Также нельзя. Поэтому все вот эти вот баннеры, особенно вот эти большие все, да, 10-метровые, 7-метровые, они, конечно, все проходят. Согласование. Вы их список подаете, и потом до э, митинга, до шествия отдельная есть площадочка, куда вы всех приносите, и перед тем, как вам разрешат их пронести... Они стоят со списочком. Списочек этот подается в правительство Москвы и отдельно в ГУВД Москвы. Вот. И там специально обученные люди из Центра по борьбе с экстремизмом и же сотрудниками полиции и представителями правительства Москвы по бумажечкам эти лозунги сверяют. То есть вы их там разворачиваете отдельно перед тем, как внести. Чтобы они убедились, что там не Путин, там Х, а что-то вот то, что вы заявили. Причем многое согласовывать отказываются. Я сразу скажу, что это не мои баннеры, а баннеры всех участников. Там, если какая-нибудь там непримиримая колонна или еще кто-то что-то хочет тоже принести, они точно так же это отдают мне, и я точно так же это иду согласовывать. И есть такие например, баннеры, которые не согласуют. Вот, например, вот в наше время 1488. Хотя, не знаю, как они обосновывают там, формально почему нельзя как бы, данный баннер использовать, вроде там с точки зрения закона он нигде не нарушает, ну мы не спорим, ну нет и нет, что тут сделаешь, как говорится. Вот, и все это фиксируется, естественно, на видеокамеру, весь этот список сверяется и вы проносите Так вот, 7 лет правительство Москвы и ГУВД согласовывало баннер «Россия-Р-Власть». Я его не буду называть полностью, не дай бог, а то еще одно дело у вас будет, ну вы поняли, что такое россия какую-то там власть, да. Этот баннер ГУД Москвы и правительство Москвы 7 лет в этом списочке согласовывало, никакого экстремизма в нем не видело, и, собственно, жили все спокойно. И э, я делал фотообзоры с разрешенного марша, ко мне, как к организатору, никаких там нареканий не было, после проведенных, собственно, этих маршей. И потом выкладывал, естественно, фотообзор. Не с целью, конечно, разжечь межнациональную рознь, у меня и в мыслях такого не было, а с целью осветить, Данное мероприятие, которое я организовывал, то есть вот вы провели, потом выложили фотографии. Естественно, вы все колонны там сфотографировали, и ну, люди там присылают фотографии, точнее не я там лично фотографировал, а люди. И я, естественно, этот фотоотчет выложил, что вот с целью освещения данного мероприятия. И вот здесь началось самое забавное. то есть Потом, спустя годы, ФСБ решила, что Демушкина пора куда-то там уже отправлять. Взяла чувашских экспертов, так как я уже упоминал, московские отказались. А они написали, что этот баннер разжигает международную рознь. Ну, купе с другими картинками, которые в итоге прокурор не подписал. Вот. И вот возбудили дело и требуют привлечь в тюрьму. Вот. Вот. И отправили это все дело в суд. Там спецназы были, налеты, там ломали двери, и тут, ну, все, все как полагается. То есть, там собра, большие люди, щиты, автоматы, там все, ну, в общем, преследовали, там, задерживали как особо опасного преступника, расследовали как там, в департаменте особо важных дел, там, в управлении, точнее, ну, и все такое. Ну, и начался суд. Эльвира Суреновна, судья, которая начала расследовать это сложное дело, в Нагатинский суд это все поступило. Но сразу начались у нее проблемы. Проблемы начались чисто технические, мы же там тоже не спали. Мы сделали свое исследование на эту экспертизу, где московские эксперты написали, что, конечно, никакой розни там не разжигается. Вот Плюс к этому... А свидетели, которых там Федеральная служба безопасности и МВД, а там надзор был аж и ведомство за делом, то есть это Центральный аппарат МВД надзирал, ЦПЕ главк и Федеральная служба безопасности. Вот они все там надзирали, свидетели поставляли туда. Ну, все свидетели тоже ни о чем, собственно. Что свидетели могут свидетельствовать в картинке ВКонтакте, которую я и так не отрицаю. Только то, что Демушкин, собственно, этим контактом пользовался. А вот все, что они дальше там болтали, уже органам не понравилось, Потому что, собственно, вопрос судьи, что вы там делали, они говорят, вот, осуществляли фотосъемку с целью вот личного ознакомления, а один свидетель заявил, как в журналистских целях. На вопрос защиты, а куда вы эти фотографии делали, они сказали, ну, типа, выкладывали в социальные сети, там, ...в различные издания, и два свидетеля заявили, что еще и Демушкину их прислали. И, собственно, на этой почве с ним и познакомились, что предложили ему попозировать, а после чего фотографии ему прислали. И на вопрос, уже фотографировали вы ли этот баннер, выяснилось, что именно они его и фотографировали, и мне и прислали. То есть, по идее, и они же его и выкладывали у себя... То есть, по идее, подельников у Демушкина должно быть огромное количество. Вот Суде, конечно, это не понравилось, но как так? Вот Свидетели пришли от ФСБ, и они, оказывается, тоже все виновны тогда. Фотографировали этот опасный баннер, выкладывали. Правительство Москвы не видело в нем экстремизма, свидетели не видели в нем экстремизма, ГУВД не видело в нем экстремизма. А Демушкин должен был увидеть и разглядеть. Вот. К тому же еще на суд мы предоставили видеозапись, где доблестные сотрудники полиции осуществляют приемку данного баннера, потому что мы же тоже все фиксируем на видео. Вот Извините, привычка у нас с таких, все тоже фиксировать. И там видно, что сотрудники тоже доблестные ГУВД, все это согласовывают, все это разворачивают, и никаких претензий к данному, как выяснилось позже, экстремистскому баннеру не имеют. Вот. А потом еще и пришел товарищ Максим Шевченко, который... Член общественного совета при президенте Который начал там, рассказывать судье Про межнациональную дружбу Про баланс Как он совместно с Демушкиным там, Работал не покладая рук Дабы межнациональный баланс в Москве Не рухнул И предотвращали мы там кучу конфликтов И не об с кем А еще и с депутатами всякими там, Чеченскими и другими там Общественными деятелями Я Шевченко Максим Леонардович Я член президентского совета по правам человека Президент Российской Федерации, член Совета по межнациональным отношениям, журналист. И я много лет уже, достаточно давно, знаю Дмитрия Демушкина. Встречается с другими национальными общинами в Москве. Я еще, кстати, член общественной палаты Москвы, руковожу комиссией по межнациональным отношениям. Могу сказать, что каждый раз, когда я обращаюсь к Дмитрию за поддержкой, за помощью, за решением вопросов, с какими-то радикалами, с какими-то молодежными группировками, он никогда не отказывают. Поэтому я считаю, что суд Дмитрия Демушкиным это позор нашего вообще правоохранительной системы. Дмитрий Демушкин это патриот, да, он русский националист, он, он, он любит свой народ, он русский человек до да, мозга костей. И слава богу, побольше таких было русских националистов, которые способны также видеть и необходимость жизни в большом едином государстве и иметь и быть способными разговаривать и общаться с другими народами. Я считаю, что преследование Дмитрия Демушкина должно быть прекращено, поскольку этот человек много делает для межнационального мира в Москве, для того, чтобы Москва была столицей Великой Империи, для того, чтобы Москва была городом мира, спокойствия, чтобы не было никакого конфликта между разными национальными группами Москвы, для того, чтобы предотвращать какие-то столкновения между молодежными группировками, в том числе на этнической основе. Поэтому еще раз я говорю, свободу Дмитрия Демушкина, руки прочь от Дмитрия Демушкина. Вы должны прекратить судебные преследования, и уголовные преследования Дмитрия Демушкина. Также выяснилось, что на странице Демушкина, где он эту рознь по версии следствия разжигал, есть куча фотографий с какими-то вот нерусскими лицами. Даже давайте их посмотрим. Так вот, получилось, что Демушкин на одной фотографии по версии следствия, Розни эту межнациональную разжигал, публикуя вот эту фотографию. А на соседних фотографиях с лицами вот данными пропагандировал, видимо, межнациональную дружбу. Фоткался и даже с некоторыми в обнимку, сволочь. Вот, поэтому как-то тоже здесь не заладилось. Но, собственно, еще и глава даже есть такого чеченского парламента, который тоже вот какую-то странную фразу произнес. Они даже не знаю последние исследования наших ученых. Генетически чеченцы, славяне, значит русские, мы ближе, чем ко всем остальным нашим закавказским народам, тюркским народам. Генетически, на тысячелетий период, если уйти, мы последнее исследование Евреи Жириновский отстаивает интересы русских. Получается, у русских не было Суворова, Хутузова, Донского, Путина нет, Медведева нет, Демушкина нет других нет, это что такое, один Жириновский отставит а что, почему тогда за Россию здесь Кадыров воюет? человек, который себе купил участок, там, в Лебедева, он вашу политику видит, больше тебя тысячу раз по кошке сидит телевизор. телевизоре о нас я вообще не говорит. центральное телевидение России не у вас, не у нас, я про Жану это говорю, почему эта ситуация развивается что центральное телевидение в Российской Федерации, в Москве вы выходите, иногда ваши друзья, дальше друзья, в кавычках, начинают нас критиковать. Где на центральном телевидении? Сколько вам активов на центральном Какие каналы русские? И какие каналы чеченские? Да? Тоже как-то вот здесь это вследствие не получалось. Что это значит? вот Мало того, что ГУВД и правительство Москвы были не против, еще и умысла как бы на разжигание розни нет. Вот здесь, опять же, вот доку Вахом Дурахманов даже вот книгу подарил мне тут свою. «История моего народа». Вот он про чеченцев, он даже, видите, патриоту России Дмитрию Демушкину с уважением подписал. Вот видите, да, это я, это рояль в кустах припас я тоже, чтобы это опустить пыль в глаза и оправдаться. Вот, ну, в общем, не буду там еще там кучу всего приводить. у меня тут много кто мне что подарил, вот, и так далее, подписал. Ну, суть в том, что после этого Илья Суреновна вынуждена была принять волевое железное решение. Ну, конечно, проконсультировался наверху. Дело не склеилось. Виновность Демушкина в данном процессе доказать не удалось. И судья приняла решение отправить дело на доследование вернуть, то есть назад следователю. И пусть следователь сам вот во всех этих коллизиях разбирается. Потому что, ну как человека здесь осудишь? Надо же что-то там в решении написать, а когда еще и средства массовой информации за этим наблюдают, и общественные деятели, еще и представители там всякие межнациональных советов при президенте ходят. Ну, нельзя же просто по беспределу написать, там не было всего и ничего, и Демушкина просто посадить следствие, конечно, с этим не согласилось, прокуратура побежала это все обжаловать в Мосгорсуд, проиграла его, естественно, ну, по той же самой причине, Мосгорсуд вынул принял решение, что доследовать данное дело нужно как-нибудь, и что-нибудь в нем найти, ну, мало этого, то, что следовали, накопали, как бы вот Федеральная служба безопасности не, не хотела, ну, нету состава преступления, в том виде посадить не могут. Но Наши органы борьбы с экстремизмом не унывают. Следствие продолжается, не знаю, что они там продолжают расследовать, я туда как бы хожу, но э, что же они сделали? Вы сейчас удивитесь, после того, как из семи пустых эпизодов прокурор оставил один, который поступил в суд. И даже по этому одному судья Элеонора Суреновна не смогла принять решение, отправив дело на доследование, Федеральная служба безопасности выходит сейчас с ходатайством о взятии Демушкина Дмитрия Николаевича под стражу. Опасный бандит, он русский Маш продолжает легально готовить. Легальный. Представляете, 4 ноября русский Маш опять хочет подать заявку. И более того, он еще... От всех административок освобожден теперь, потому да, что сроки истекли, у него по административным правонарушениям может подавать. Вы скажете, удивительно? Да нет, не удивительно. Где мы живем? В России. А в России у нас руководитель страны Владимир Владимирович Путин, который сказал, я не смогу дословно процитировать, но я запомнил его цитату, у нас, слава Богу, за убеждения и мысли не сажают да надо рассказать многим кого не посадили а что сделать вам а вам я прошу сделать следующее если вы это видео поглядели прошу его распространить и отправить всем вашим друзьям которые любят рассказывать что демушкин видимо агент фсб потому что не сидит вот отправьте им, и пусть они объяснят, как они должны были меня посадить. Но они меня, может быть, и так, и так посадят. Я сейчас поеду, посмотрим, чем это ходатайство закончится. Вот. Я не знаю, как они это могут обосновать. Я не скрываюсь, я хожу к следователю, отвечаю на все звонки, но тем не менее. То есть, ну, надо посадить, может быть, правда, посадят. То есть, буду сидеть за и каяться вот за эту... Знаете, у нас исправительное учреждение существует с целью... Исправление лиц, которые совершили какие-то уголовные проступки. Причем проступки серьезные перед обществом. Ведь все остальное мелкое отнесено к разряду административного правонарушения. А вот уголовное преследование осуществляется в отношении лиц, которые требуют именно исправления в местах лишения свободы. Вот перечитав все дело, я не знаю, как мои следователи, прокуроры и судьи, но я, честно говоря, так и не понял, в чем именно меня следует исправить. Что я много восхваляю русский народ. Вы знаете, я не исправлюсь, наверное. Всего доброго.